Всем привет! Сегодня решил снять небольшое видео про покрышки и про колеса, которые я использовал для строительства своих электромобилей. У меня было несколько электромобилей, которые я строил, и на каждой из модификаций были разные колеса. Каждый раз все больше, больше, больше. И сегодня хочу их так вот кратенько пробежаться по ним и сравнить их. Ну и начать предлагаю с самых больших, которые использовал в последнем своем электромобиле. Значит, эта покрышка у нас, диаметр у него 34 сантиметра, ширина 13. Маркировка у него вот такая, 15 на 6-6. Что могу сказать про эти колеса? В принципе, это не только мое мнение. Многие считают, что эти колеса, они в принципе очень тяжело убиваемые. То есть, мне потребовалась камера на это колесо, я его проколол случайно гвоздем. Пошел на рынок, а камеры под него не было. Потому что продавец говорит, что эти колеса очень-очень очень редко мрут, и как бы нерентабельно эти камеры возить. И проще было взять новое колесо, что, собственно говоря, и сделал. Значит, э, эти колеса такие они широкие, монолитные, жесткие. Данное колесо у меня уже порядка пяти или шести лет это время резин не задубела то есть они вот как в каком состоянии я купил в таком состоянии резины осталась ну по своим характеристикам то есть она не пересохла не растрескалась, эта покрышка стояла на заднем мосту у меня видно что резина несколько вот так вот потерлась да но у меня в заднем мосту не было дифференциала и в принципе резина сильно терла соответственно как бы можно судить о качестве резины. То есть, она не стерлась в ноль моментально. Ну и, в принципе, такие покрышки для самоделок, ну, можно сказать, одно из самых... это один из самых лучших вариантов, которые можно найти. Значит, корд у него нейлоновый, у этого колеса. А обод, тут вот, который сидит в диске внутри, выполнен из стального прочного троса. Вот это место. Собралась вина. Вот видно. Стальной трос идет. все Это именно сталь. Стальная проволока. А дальше идет уже нейлон. В само, самой этой покрышке. соответственно диск у этого колеса сварной. Толщина металла где-то миллиметр-полтора. Вот я его погнул. Диск это я когда разбортировал это колесо. Очень тяжело оно разбортируется, опять же, за тросика вот этого. Вот, но, в принципе, вещь стоящая, то есть довольно крепкая, хорошая вещь. Значит, по качеству металла диска. У меня сначала на полосе он сидел на шплинте М6 болтик был, потом М8. Тот и другой срезало, то есть а диск хоть бы хны. То есть ничего-то не расклепало, ничего не это... В конце концов я просто просверлил сам диск и насквозь уже цеплял болтами М8, М10. И в принципе все нормально работает. То есть сварка качественная, ничего не лопается. И вариант в принципе довольно достойный для покрышки. Кроме этого я использовал из таких вот пневматических колес еще вот такого. Тут у нас диаметр 26 см, а толщина 7 Соответственно вот если сравнить по размерам, разница. Вот такая вот разница у них. Вот. На вот этих покрышках я проехал несколько километров по асфальту. Видно, что оно потихоньку стиралось уже. Но все равно по асфальту в повороте без дифференциала. В принципе, это нормально. То есть, оно в момент не стирается. Эти колеса у меня уже почти 10 лет. Резина не задубела, все мягкое. То есть, качество тоже нормальное. Что я не знаю, как сейчас их делают, но в то время, вот, когда я брал, они делались нормально. Диск у этого колеса разборный на 4 болтиках. Значит, и если кому-то будет нужно... Вот эти вот четыре дырочки, они практически один в один подходят под фланец выходной для раздатки от Нивы. То есть, если кому-то это пригодится, можно центрально вот эту трубку с подшипниками срезать и посадить уже сюда фланец. Опять же, вот тут подшипники и тут, которые стоят подшипники, это откровенное китайское фуфло. То есть, ну, если так вот реально поставить на какую-нибудь тачку, еще что-нибудь на малые нагрузки, оно, в принципе, канает. Но если что-то более серьезное, то лучше все-таки поменять. Ну, хотя вот в последнем электромобиле у меня в переднем мосту стоят родные китайские, которые там с зазорами хрустят, трещат. Но, тем не менее, машина ехала нормально. За 10 лет с ними, в принципе, особо ничего не случилось. Единственное, что я могу сказать, что... Ну, они у меня вот лежали какое-то время в ящике. Сейчас они у меня уже помытые, да, то есть, но все равно на них образуется вот такой вот налет. Но сейчас березы, а был вообще просто вот так, как рыжий, такой, как будто гуашевой краской намазали. Этот налет, я не знаю, от чего, честно говоря, но он смылся, и, в принципе, покрышка, какая была, такая и осталась. Но все равно, значит, что-то из них выделяется. Вот, честно говоря, я не знаю, что. С вот этих больших такого эффекта я не наблюдал. То есть на них, я вот их ни разу не мыл, вот они, как я их купил, они такие и есть. Возможно, это либо резина более старая, либо более дешевая резина, честно говоря, не знаю. Что еще можно сказать? Вот эти вот покрышки, которые большие, они выпускаются в один размер, то есть я не видел, чтобы они как-то... Делались уже шире, разного диаметра. Они вот такие продаются, как бы одна модель. А вот такие покрышки, они по ширине практически всегда одинаковые, но есть разные размеры. То есть, там и маленькие вообще такие тоже надувные, и еще больше этих. И узкие они получаются. Бывают бескамерные, просто залитые резиной. Такие я не использовал, но как бы в наличии они тоже есть. Как по, скажем так, ходовым характеристикам, я не знаю. Вот, но надувные, в принципе, себя нормально показали. Ну и как под итог, по таким вот надувным колесам. В принципе, это довольно достойный вариант, если его правильно применить. И нормально все ходит. Ну, понятное дело, что производители пишут вот по-английски not for highway use, то есть не для использования на высоких скоростях. Вот, но километров до... 15-20 в час, оно вообще как бы нормально ходит и никаких вопросов не возникает. Вот. Ну, в общем, надувные колеса я у себя использовал только вот такие, а на первой машине я еще использовал такие маленькие литые. Сейчас я их покажу. Ну вот я переместился в свой такой небольшой загашник. У меня лежит старый какой-то мост, что ли, от машины. И вот они, колесики с первой моей машины. То есть, они стояли у меня на переднем мосту рулевом. Значит, у меня там был очень большой развал колес, и, соответственно, они сточились. Значит, вот эти колеса, что могу о них сказать? В принципе, они довольно прочные, да, то есть, они держат очень большие нагрузки. Но при езде по асфальту они все-таки стираются. Но, тем не менее, вот еще даже заводской протектор местами остался. У них уже встроен игольчатый подшипник тут, он тоже несет большие нагрузки спокойно, и очень прочный диск из штампованной стали. Значит, для каких-то таких вот вещей, где скорости нет, скажем так, а больше нагрузки вертикальная. Они самый такой вот подходящий вариант. А все-таки для езды я бы взял все-таки дутики. Поскольку они изнашиваются меньше и тряски на них нет. А на этих все очень сильно тряслось. Вот я вставлю еще один фрагмент. Слышно, как все дребезжит. Но, в принципе, на крайняк можно и такие колеса использовать тоже. Никуда они не денутся. Но, опять же, надо быть готовым, что они довольно быстро сотрутся. А вот такие колеса, которые надувные они из-за того, что могут деформироваться под нагрузкой, как-то изгибаться, из-за того, что они накачиваются, они лучше переносят вот эти все деформации и меньше изнашиваются. Вот. Соответственно, если брать что-то для самоделки такой, то лучше брать надувные. А вот такие вот жесткие, как я только что показал, их лучше использовать все-таки для каких-то таких целей, я не знаю, типа откатных ворот, вот. Такая вот у них больше сфера применения. Или какие-то транспортировочные колеса. А для поездок лучше брать вот такие. Если у вас еще остались вопросы, задавайте их в комментариях. Добавляйте в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. Всем пока. Если у вас остались вопросы, пишите.